Итак, всем привет! С вами снова Алексей Федорцов. И в этом видеоуроке мы рассмотрим, каким образом спарсить базу с Авито для последующей рекламы по ней. Для этого воспользуемся онлайн-парсером объявлений Авито. Я вам рекомендую использовать именно сайт Ави12 парсера. У меня здесь еще есть аккаунт, пополненный баланс, очень удобно пользоваться. Я сразу перейду на платную версию. Здесь также есть бесплатное определенное количество того, что нам нужно спарсить. Как он работает? Вы вставляете ссылку с сайта Авито, выбираете дополнительные параметры, которые вам нужны, и нажимаете «Парсить». Чтобы это сделать, зайдем на сайт Авито. базу, которая сформируется в результате парсинга. Мы потом будем использовать для направления рекламы рассылок холодных контактов, холодных звонков. Для начала посмотрим те разделы, которые нам нужны. На данный момент нам нужны организации, которые производят антисептик оптом, именно производителей. Перемерное их количество. Только в Краснодаре 216 сейчас. Ну, нам нужно по России. Так, мы видим, что это нужно нам. нужные нам данные. Копируем ссылку и вставляем его, ее в онлайн-парсер. Если вам необходимо ограничение по определенной дату, воспользуйтесь этой настройкой. Лимит объявления. Нам необходимы все объявления. Файл для выгрузки. Это да. Защищенный номер нам не нужен. Контактное лицо нам не нужно. Заголовок объявления нет. Описание объявления нет. Цена объявления нет. Город тоже нет. Категория подкатегория. Ссылка на объявление тоже не нужна. Дата объявления, номер объявления, ссылки на изображение, координаты объявления, тип объявления. Мы тоже убираем. Нам необходим формат номера телефона 8 что для Фейсбука, допустим, он актуален. Сделаем его сразу таким. Также для загрузки в Яндекс.Аудитории uh, он тоже понадобится, этот формат, чтобы потом не конвертировать в Excel, а сделать это прямо здесь. Итак, отлично. Все-таки город оставим. Нажимаем «Рассчитать стоимость». Система рассчитывает, сколько денег понадобится для того, чтобы мы спарсили вот это количество объявлений. Так, есть определенные моменты. Только уникальные номера телефонов, не выгружать защищенные номера, только новые телефоны. Еще раз рассчитаем стоимость, потому что эти параметры мы не включали. Скорее всего, сейчас объявлений станет меньше. Как вы знаете, с одного номера телефона можно разместить много объявлений. Нам же дубли не нужны. цена не очень изменилась поэтому нажимаем оплатить заказ мы видим что заказ подготавливается к работе и в скором времени нам придет Уведомление на электронную почту также мы можем скачать информацию отсюда. Пока поставлю на паузу, чтобы посмотреть потом результаты. Итак, вот ссылочка на заказ. Переходим к информации по заказу. А, ну, на данный момент еще в процессе идет скачивание и сбор объявлений совета, Подождем до полного окончания. Итак, поступило сообщение, что данные готовы. Файл в формате XLEXS можно скачивать. Сделаем это. И откроем, чтобы посмотреть, что получилось. Итак, все данные, которые нам были необходимы. Телефон, регион, город и дата объявления. Таких позиций у нас набралось 2500, чуть больше. Все, теперь можем использовать этот файл.